Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. С вами Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг». А наша компания – это сообщество взаимопомощи и благотворительности. А как вы видите, мы находимся с вами на главной странице нашего сайта. Компания наша основана 23 сентября – 2021 -го года, основатель и руководитель компании Елена Есейенко. На главной странице у нас каждый пользователь интернета всегда может посмотреть маркетинг наших основных площадок. Это Ideal M-mini и Ideal M-maxi. Ознакомиться и почитать наши отзывы наших партнеров, презентацию посмотреть нашей компании, проверить наши документы, посмотреть. Мы компания Документы наши о легализации компании официально зарегистрированы. Можно проверить эти документы. И у нас есть дорожная карта, когда какие были программы запущены у нас в нашей компании. Ну и, конечно, есть личный контакт с нашей администрацией. И у нас есть официальный канал в Телеграме. Есть Пользовательское соглашение-оферта. Прежде чем нажимаете кнопочку или выставляете галочку о том, что вы согласны с регистрацией, пожалуйста, откройте пользовательское соглашение, изучите все пункты, и если вас какой-то пункт не устраивает в нашем пользовательском соглашении, а пожалуйста, прекратите регистрацию. Закройте ссылку, а те, которые партнеры, все их устраивает в нашем пользовательском соглашении нажимаете кнопочку зарегистрироваться и следующий этап это авторизация выводите свой логин и пароль и оказываетесь вот в таком кабинете. Каждый бизнес начинается с чего? До заполнения профиля. Нужно в первую очередь, чтобы ваш бизнес имел ваше лицо, установить свой аватар. Загружайте с компьютера или с телефона свою фотографию. Как только код пришел от фотографии, нажимаем кнопочку «Загрузить». И следующий этап – это заполнить личные данные. Это писывайте свое имя и фамилию, писывайте скайп, если не скайпа нет, пишем слово «нет», Телефон есть у нас у каждого, страничка в ВК. Если у вас нет странички ВК, я вам очень советую а, обязательно зарегистрировать. Это социальная сеть, которая а, именно для бизнеса, а, который находится в интернете. А, укажите свой телеграм. Здесь еще в 4 есть ячейки. Это... А, Ваши платежные системы, куда вы будете выводить свои денежные заработанные средства. Никогда не прописывайте вручную Payer кошелек и Perfect Money. Откройте ваши платежные системы, скопируйте и вставьте. Пропишите свои карты. Мы работаем с картами всей Российской Федерации. карты у нас. И напишите номер карты, напишите имя на русском языке на чье имя оформлена карта, номер телефона, куда привязана эта карта, и название банка. Все на русском языке. И нажимаем кнопочку сохранить. Если вам вдруг не понравился ваш пароль, вы всегда его можете здесь поменять, в этом разделе. Следующий этап это установить финансовый пароль. Финансовый пароль устанавливается 4 или 6 букв, вернее, цифр. Ввели, повторили и нажимаете кнопочку «Сохранить». Но прежде чем нажать кнопочку «Сохранить», я всем советую запишите его или в текстовый документ, или же себе в блокнот, чтобы не потерять. Следующий шаг – это нужно изучить уроки по кабинету. Первое, что – как правильно заполнить Профиль. профиль я вам уже рассказала, но если у вас возникнут какие-то вопросы, какие-то недопонимания, что и как заполнять, вы всегда можете посмотреть этот ролик, а потом продолжить заполнять свой профиль. Пополнение, вывод и перевод внутренний между партнерами. Этот ролик вы обязаны знать каждый. И как э, пользоваться функцией «Поисковик». У нас эта функция на каждой площадке. А, и через э, эту функцию мы просматриваем всю свою структуру. Управление бронями. Наш бизнес полностью управляемый. У нас на всех площадках двойные брони. Поэтому этот ролик а, каждый партнер должен знать в обязательном порядке. Изучить и правильно управлять своими бронями. В разделе «Партнеры» у вас отображается ваша реферальная ссылка и «Партнеры» на три уровня в глубину. Какие площадки у нас на сегодняшний день работают? У нас запущено 7 маркетинг-планов, и каждая площадка уникальна тем, что есть закольцовки. Мы можем активно работать на одной площадке, а получать доход, продвигаться со своей командой на двух-трех сразу же площадках. Это нашим партнерам позволяет сразу же увеличить во много раз свой доход. Идеал М-Банк. Что хочу обратить ваше внимание. Дорогие партнеры и гости, о том, что у нас нет привязки ни на одной площадке привязки к первому столу. У нас старт своего бизнеса можно делать с любого стола. На идеал м банки у нас есть десятиуровневая. Глобальная матрица, где наши клоны падают в эту матрицу. И расстановка там идет слева направо на свободные места. Но чтобы попасть в этот клонопад, вам нужно активно работать на этих трех столах. Там три стола. Ход на первый стол составляет 1000 рублей. И за один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 12 тысяч, плюс 3 клона уходит в клонопад, и плюс вы выходите на площадку Идеал М мини за полторы тысячи. На Идеал М мини там 5 рабочих столов, 6 стол – это полностью ваша зарплата. Но на каждом столе у нас есть зарплата. Вы свои вложенные деньги возвращаете или с первого партнера, или же со второго на всех площадках. У нас невозможно потерять свои вложенные деньги. Риск ноль. Вход составляет полторы тысячи. Со второго партнера полторы тысячи, которые вы вложили, вы возвращаете себе на баланс для вывода. А остальные уже идут ваши заработки, ваша идет зарплата. За один круг одно бизнес-место ваше зарабатывает 244 тысячи, Плюс уходит в идеал М-Макси за 15 тысяч. В идеал М-Макси вход составляет 15 тысяч. И за одно бизнес ваше место, за один круг, зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч. И плюс уходит на фабрику клонов. Фабрика клонов имеет две программы. Одна программа у нас на 10 тысяч, куда вы выходите с идеал М-макси, а вторая программа на тысячу. На тысячу рублей вы за один круг зарабатываете 23 тысячи, а на программе за 10 тысяч вы зарабатываете 240 тысяч. Социальная площадка Микромани. Вход на нее составляет 500 рублей. За один круг вы зарабатываете 4,5 тысячи, Плюс вы уходите в «Идеал М-Мини» за полторы и в «Идеал М-Банк». «Идеал Максимани» – эта площадочка у нас недавно открылась. Она такая же, как э, социальная площадка, только вход на нее и заработок на нее э, в десятки раз больше. Вход составляет 5000 за один круг, за вашем бизнес-место зарабатывает – 54 тысячи. И есть выход в идеал М Макси за 15 тысяч. Фабрика клонов. Ой, прошу прощения. Fast Track, это беговая дорожка, которая имеет две программы. Они совершенно независимые друг от друга. Они просто стоят рядом. Но имеют эти, каждая программа имеет всего по одному рабочему столу. Это первая программа. Один стол 750 рублей. И на следующей программе один стол за 7500. Выбираете, сколько вам нужно. За один крок на 7500 вы зарабатываете 1500. А там один стол и три места. А на программе за 7500 вы зарабатываете 15000, точно так вы наверху, под вами три партнера. Эти столы будут у вас постоянно делать, со второго партнера будет реинвест, он у вас будет постоянно открываться и постоянно вы будете крутиться на этом одном столе. Это линейно-шахматный маркетинг. Ну и давайте мы с вами сейчас разберем несколько программ наш маркетинг. Что же такое идеал М? Это, конечно, гарантированные выплаты. Сегодня вы заработали, сегодня вы поставили на вывод, и сегодня же вы получили свои денежные средства себе на платежной системы. Маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Наше самое главное преимущество – это в том, что мы, являемся, конечно, сообществом взаимопомощи и благотворительности, о том, что мы официально зарегистрированная компания, у нас нет ни на одной программе абонентской платы, ход открыт у нас на любой программе, в любой стол. Нет привязки к первому столу, как в других проектах. Невозможно купить второй, третий и последующие столы без покупки первого стола. Поэтому это наше главное преимущество, что старт говорю своего бизнеса можно делать с любого стола. У нас работает трехуровневая программа на наших основных программах. Это партнерская программа трехуровневая, которая увеличивает во много раз заработок наших партнеров. Мы работаем со всеми картами Российской Федерации. У нас есть внутренний перевод между партнерами, облегчает работу команд. И подключены Pair кошелек, Perfect Money и Kassafray. Какие программы и когда были запущены? Первые мы стартовали 23 сентября 2021 года с нашей любимой площадочкой, она так и называется, Ideal M Mini. 31 октября была запущена микромани, фабрика клонов была запущена Mini и Макси» 6 февраля 2022 года. Ideal M Maxi это наша основная большая программа. Я имею в виду не то, что большая программа, а Самая крутая программа в нашей компании – это, конечно, «Идеал М-Макси». Это наша основная программа. Она была запущена 3 апреля 2022 года. Фаст – это беговая дорожка, бег по кругу, да, была запущена в этом году, 1 июня 2022 года. «Идеал М-Бан» была запущена программа на нашу годовщину, 23 сентября 2022 года года. Яла банк, как я уже говорила, с клонопадом. И буквально недавно, 6 ноября 2022 года, была запущена Maximany. Это наше самое главное преимущество о том, что каждый партнер, любой новый партнер, приходя в нашу компанию, он может выбирать, он может делать себе выбор. Но зайдя всего лишь на одну программу, он может активно работать на этой программе, а у него автоматом может активироваться сразу несколько программ. Это наше вообще ноу-хау, которое позволяет нашим партнерам увеличивать доходы, работая всего лишь на одной площадке, а получать доходы сразу же по нескольким площадкам. Ну и, конечно, те люди, которые приходят к нам со своей целью, со своей идеей, со своей мечтой, они знают, с чем и зачем они пришли в нашу компанию. То ли они пришли за деньгами, им нужны большие суммы денег, чтобы погасить кредиты, ипотеку, а просто раздать долги или просто помочь детям. Конечно, кто любит путешествовать – вы всегда можете заработать у нас на путешествие. Можно заработать на квартиру, на жилье. Можно заработать на машину. Да, можно заработать у нас на все, что угодно. Даже на вертолет, если у вас есть это желание. Наша социальная, социальная программа «Максимани». Она не социальная, она у нас теперь просто называется максимани Это новая программа, которая у нас недавно стартовала. Как вы видите, здесь три стола. Два стола рабочих, а третий стол – это выплаты. Но обратите мне, я хочу обратить ваше внимание, что выплаты у нас идут с каждого стола. Все, что зеленым, это вам, ребята, на баланс для вывода. И всегда э, спрашивают, сколько же нужно пригласить. А, ну, я всегда задаю вам такой вопрос встречный. А сколько вы хотите заработать? Если вы сразу спрашиваете, а сколько нужно пригласить? Да, чем больше вы будете приглашать, чем больше вы будете развивать свою первую линию, тем больше ваши доходы. Запомните, в сетевом маркетинге доходы идут ваши от партнеров, Первого уровня. Итак, первый стол у нас стоит 5000 тысяч, второй стоил 10 тысяч, третий стол стоит 20 тысяч. Вы можете старт своего бизнеса делать с любого стола. Вы можете сразу заходить на 2, вы можете сразу заходить на 3. Это все по желанию ваших, а, только ваше желание. А когда только приходит к вам первый партнер, регистрируется по вашей ссылке, активирует эту площадку, он становится на первое место. На второе место, когда придет второй партнер, вы сразу же получите 4000 на баланс для вывода и уйдете в Идеал М-банк за 1000 рублей. Активируется у вас автоматом Идеал МБанк. А если вы там уже есть, то по вашей броне встанет ваш клон. Именно туда, куда вы выставите бронь. А третий партнер вам дает переход за 10000 во второй стол. Первый партнер, он закрыл свой первый стол, пригласил точно так, как и вы, три партнера и приходит, становится к вам сюда, на это место. 10 идет в накопительный баланс. На второй партнер вы эти 10 тысяч получаете на баланс для вывода. А с третий партнер вам дает за 20 тысяч переход на третий стол. С первого 10 и с третьего 20. И у вас автоматом покупается за эту сумму третий стол как только приходит к вам сюда первый партнер, здесь может быть обгон. Ребята, здесь не обязательно ждать первого партнера. У нас обгоны бывают, они есть. Первый партнер неактивный, а второй или третий, или же четвертый или пятый, самые такие живчики активные, они могут обогнать и прийти стать к вам сюда, на это место. И вы... Реинвест полетит за спонсором. И вы за полторы тысячи, у вас активируется идеал М-Макси. Вернее, за 15 000. Идеал М-Макси. Большая наша площадка, самая крутая. А если вы там уже есть, то ваш клон станет именно сюда, на это место. Если это место занято, то он станет на свободное место, которая у вас есть в первом столе. А второй партнер вам принесет 20 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер также принесет 20 тысяч на баланс для вывода. Давайте подведем итог. Вы вложили всего 5 тысяч, получили сколько? 54. Круто, да, круто. Сколько нужно людей? 3. 9,27 это 27 командных людей. Это командные, не лично ваши приглашенные, а командные. Если вы идете 3 на 3, то каждый приглашает по 3 партнера и каждый получает по 54 тысячи на баланс для вывода. Всем советую активировать эту площадку. Она очень доходная. Наша социальная программа... Это а, микро -мания. Вход на нее составляет 500 рублей. Второй стол стоит 1000 рублей. И третий стол стоит а, 2000. Первый партнер, как только приходит, становится к вам на это место, у вас 500 рублей идет накопление. Со второго партнера вы 500 рублей, которые вложили, возвращается вам на баланс для вывода. А с третьего партнера у вас активируется за тысячу рублей, Второй стол. Первый приходит к вам, становится на это место, тысяча идет накопление. Со второго вы летите, ваш клон летит в банк, идеал М-банк. Если вы там есть, то он станет по вашей броне, а если нет, то у вас автомат мотивируется эта площадка крутая наша. Третий партнер вам дает переход за 2000 в третий стол. Как только первый партнер прилетает сюда, у вас реинвест первого стола идет за спонсором, открывается у вас новый стол, и у вас за 1500 активируется идеал М-Мини. Если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне, куда вы выставите свою бронь, туда и станет ваш клон. А вот второй и третий партнер, они вам принесут на баланс каждые по 2000 Подводим итог. Вы вложили всего 500 рублей, заработали 4,5, ушли. Идеал М-Банк программа у вас активировалась. И плюс у вас активировался за полторы тысячи наша крутая площадка Идеал М-Мини. Вот такие вот у нас закольцовки, а если вы только будете работать на этой программе и активно приглашать сюда, активно нарабатывать здесь команду, то вы будете продвигаться активно и на Идеал М-банке, и в Идеал М-мини. Прекрасная, прекрасная площадка, очень хорошая, доступная каждому, а вообще, каждому человеку доступно. трек программа. Здесь две программы. Они просто стоят вместе. Но они друг от друга независимы. Одна программа на 750 рублей, а вторая программа на 7500. На какую программу заходить, это вы решаете вы сами. «Сколько вам нужно денег?» Здесь всего один стол. Вы будете наверху, а под вами будут ваши партнеры. Как только первый партнер приходит и становится на это место, 850 рублей получаете на баланс для вывода. А второй, у вас реинвест этого стола за спонсором. У вас открылся реинвест. Вы стали своим реинвестом к своему спонсору. Ваши партнеры будут становиться именно на это место. А, их реинвесты. Третий партнер. Вы получили 750 на баланс для вывода. И так далее. Четвертый 750. С пятого опять реинвест этого стола. С шестого опять а, у вас 750 на баланс для вывода. Крутись, не ленись. Чем больше будете нарабатывать здесь команду, тем ваши доходы будут расти. Но здесь, что я хочу обратить ваше внимание, на этой площадке можно наработать именно на 750 рублей, можно наработать себе команду. Вы здесь увидите, кто у вас из партнеров активный, а кто пассивный, кто просто пришел посмотреть. Поэтому всех активных партнеров вместе с собой ведете на Идеал М-Мини за полторы тысячи. И активно там продвигаетесь. 7,5. Первый партнер приходит, у вас 7,5 на баланс для вывода. Со второго у вас идет реинвест за спонсором. У вас открывается этот стол за спонсором. А с третьего партнера опять 7,5 на баланс для вывода. Итого, за один круг с трех партнеров у вас 15 тысяч на балансе. Шесть партнеров – 30 на балансе. Еще шесть партнеров у вас 60 на балансе. Вот такие вот крутые у нас площадки. Здесь можно нарабатывать очень хорошую команду себе. Идеал М-Банк. Наша крутая тоже площадка. Как вы видите, здесь три стола, два рабочих, другой стол, полностью все выплаты. Ну, у нас еще здесь есть крутизна. Крутизна в чем? Да в том, что здесь прикручена глобальная матрица кланопад Десятиуровневая, где заполняется полностью всей, наши партнерами всей нашей компании. Я имею в виду клонами от партнеров, которые идут, которые выпускают в этот клонопад, выпускают свои клоны. И каждый клон, выпущен вами, вам в дальнейшем принесет более 4 миллионов рублей. А для того, чтобы получать вот такие вот шикарные доходы, вы должны активно работать на этих трех столах. На этих трех столах у нас есть реферальная привязка. Реферальной привязки на клонопаде у нас нет. Расстановка идет у нас слева направо на свободные места. А начисления идут по расстановке на клонопаде. Итак, первый партнер, как только пришел к вам, встал на это место в накопительная 1000, идет со второго партнера 500 рублей в накопление, а за 500 рублей... У вас летит клонопад, клон ваш клонопад. Вы вышли в клонопад. Третий вам дал переход за 2,5 на второй стол. Первый партнер это 2,5 в накопления Со второго 2000 на баланс для вывода. И плюс за 500 рублей летит ваш клон второй в клонопад. А с третьего вы... Активируется площадка за 5000 Третий стол. Первый партнер приходит к вам, становится на третий стол. Вы получаете 2 500 на баланс для вывода. За 1500 идеал М мини активируется. И реинвест идет за вашим спонсором. Со второго партнера вы получаете 3 500 на баланс для вывода. За 500 рублей летит. Клон в клонопад. И с третьего и реинвест за спонсором. С третьего партнера вы получаете 4000 и реинвест за спонсором. И давайте подведем итог. Вы прошли всего лишь одним бизнес-местом. Всего лишь здесь три стола. Заработали по матрии по столу. Вы заработали 12 тысяч плюс три клона. Ушли у вас в клонопад. И плюс вы вышли в идеал М-мини на нашу крутую площадку. Как вы считаете? Я считаю, что это круто. Чем больше вы будете здесь крутиться, чем больше вы будете развивать эту площадку и запускать чем больше сюда клонов, вы в будущем, ребята, будете миллионерами благодаря этому нашему клонопаду. Вы потом увидите, и если кто еще не зашел, ребята, еще не поздно заходить. Заходите, начинайте развивать именно эту площадку, которая в будущем вам принесет каждый клон. Не просто вы заработаете, а именно каждый клон ваш запущенный вам принесет более 4 миллионов рублей на баланс. Они будут у вас сыпаться и сыпаться и сыпаться. По 50 рублей. Расстановка, начисления идет по расстановке. А заполнение идет слева направо на свободное место. С первого уровня вы получаете 150 рублей. Со второго уровня вы 450. С третьего вы 1350. С четвертого. Это только на одного клона расчеты сделаны. На одного клона. С четвертого вы получаете 4500, и так с пятого 12150 рублей, и так до десятого уровня. С десятого уровня на одного клона будет почти 3 миллиона рублей. Очень круто. Ребята, кто еще... Не активировал, подумайте над тем, нужен ли вам в будущем ваш вам пассивный доход. Это вы наработаете себе пассивный доход. Чем больше вы будете сюда запускать своих клонов, тем больше будет у вас заработки. Ну и наши основные любимые наши программы, которые «Идеал М-Мини». Мы стартовали с этой площадкой на нее составляет полторы тысячи. Как вы видите, здесь 5 рабочих столов, а 6 стол – это полностью зарплатный. С каждого стола со второго места у нас будут идти начисления. И тут полторы тысячи вход на первый стол. Вы можете его сократить количество приглашенных партнеров, вы можете его миновать, вы можете со второго начинать с трех Если не хотите – можно начинать с третьего, с шести тысяч. Чем больше вы сокращаете столы, тем больше вы сокращаете количество приглашенных партнеров. Если вы начнете с четвертого стола, это три, девять, двадцать семь. Двадцать человек, и вы получаете шикарный доход. Сложите эти три без этих, сложите эти тридцать сорок шесть тысяч. 135 тысяч и плюс эти начисления. Да это круто. Ну, мы, давайте я вам расскажу, как пройти весь этот путь. Сразу же со второго партнера возвращается это ваши полторы тысячи на баланс для вывода. Первый партнер, это идут деньги в накопление, а со второго вы 1000 получаете на баланс, по 1000 получают ваши два спонсора. Вторая линия пришли, стали под этого партнера 3 партнера вы получили 30 тысяч. Под этих трех стали 9, вы получили 9 тысяч. Итого 13 тысяч вы заработали только с этого стола. Третий партнер дал переход за 6000, третий стол. Здесь точно так же у нас со второго стола начинает работать реферальная программа. На 3 уровня в глубину. Клон полетел за 3000 по вашей броне вы получили тысячу. пришла вторая линия вы получили 3 пришла третья линия вы получили 9 и заработали 13000 только с этого стола перешли в четвертый стол первый партнер второй партнер вам дает 7000 на баланс Ваши два спонсора получают по две с половиной. Ваши, вы, вы же тоже спонсор. И все эти начисления вы точно так будете получать от второй и третьей линии. Эти спонсорские вознаграждения. Они вас не минуют. Они будут сыпаться вам на баланс. Вторая линия пришла. 7500 на баланс. Третья линия 22500 рублей на баланс. Итого 37 тысяч только с этого четвертого стола. Третий партнер дал переход за 24 тысячи в пятый стол. Первый. Второй. Клон летит за 6 тысяч в третий стол по вашей броне. 10 тысяч на баланс для вывода. По 3 тысячи получает ваши два спонсора. Вторая линия пришла 9 тысяч. Третья линия пришла 27 тысяч, 2 тысячи идет накопление, потому что 24 24 это 48 и плюс 2 тысячи идут с накопительного баланса и автоматом за 50 тысяч покупается шестой стол. Это ваш последний стол, это первый идет 35 на баланс, за 15 тысяч идет максим, активируется площадка. Второй партнер 50 на баланс, третий партнер 50 на баланс. Итого 135 тысяч только заработали с шестого стола. С пятого вы 46 тысяч заработали. Одно бизнес-место ваше без ваших спонсорских вознаграждений заработало 244 тысячи. А почему без спонсорских? Да потому что их невозможно просто сосчитать, эти спонсорские вознаграждения. Идеал М. МАКСИ – это наша самая крутая площадка. Ход на нее составляет 15 тысяч. Вы можете через э, э, нескольких наших программ выйти на эту программу, а можно ее покупать отдельно. Можно первый стол, то есть, я уже говорила, можно и второй, можно с третьего, можно и с четвертого. У нас есть такие партнеры, которые начинают свой бизнес с четвертого стола, со 120 тысяч. Ребята, не падайте в обморок. Да, есть такие партнеры, которые а, у нас сразу начинают с этого стола. Первый партнер, как только приходит а, к вам, становится на это место, эти а, 15 тысяч идут накопления Со второго партнера 5 тысяч на баланс для вывода, а за 10 тысяч у, у вас активируется программа «Фабрика клонов». «Фабрика клонов» это... А, программа, там три семиместных стола. Третий партнер дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый накопление. Второй партнер дает 10 тысяч на баланс для вывода. Здесь сразу на втором столе начинает работать ваша а, реферальная программа и получают ваши получаете как только пришли к вам пришли стали под второго партнера ваша вторая линия вы получили 30 тысяч третья линия вы получили 90 а ваши два спонсора получили по 10 тысяч третий партнер дал переход третий стол за 60 тысяч здесь накопление со второго партнера у нас клон летит по вашей броне за 30 тысяч 10 получаете вы по 10 получает ваши два спонсора Вторая ли, со второй линии вы получили 30, с третьей вы 90. Итого, с 3, со второго стола и с третьего вы заработали по 130 тысяч. Четвертый стол у нас первый, второй. Со второго партнера вы получаете спонсоры по 25, вы получаете 70. Вторая линия пришла бы 75, третья линия пришла 225. И ушли вы в пятый стол за 240 тысяч. Первый в накопление, со второго у вас склон летит за 60 тысяч по вашей броне на третий стол. 100 тысяч получаете вы, по 30 получает ваши два спонсора. Вторая линия пришла, 93 пришла, 270. Третий партнер вам дает переход в шестой стол. И на четвертом вы заработали 340 тысяч, на пятом 460 тысяч и на шестой вы пришли первый партнер 500 тысяч на баланс, второй партнер 500 на баланс, третий партнер 500 на баланс. Итого полторы тысячи только ваше вознаграждение. Из одно ваше бизнес место заработало за один круг 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч. Вот такие вот программы. Круто? Да, очень круто. Я всем советую. Это шикарная площадка. Ну и как я вам обещала на прошлом вебинаре, что расскажу вам фабрику клонов. Честно сказать, ребята, вот, положа руку на сердце, я ее терпеть не могу. Я терпеть не могу семиместные столы. Вы на меня не обижайтесь, пожалуйста. Ну, я на ней не работаю, и поэтому, ну, не люблю я семиместные столы, вот честное слово. Но у нас а, есть партнеры, которые любят а, работать на, именно на семиместных столах. У меня приходили, пришли три команды, которые а, изъявили желание на фабрику клонов. Но я их быстренько так это... Поговорила с ними, и они пошли на другие программы. Ну, не люблю я эту программу. И я им доказала о том, что здесь нужно огромное количество партнеров. Здесь нужно каждому пригласить более 60 человек, чтобы получить 23 тысячи. Ну, людей нужно куча, море людей, а заработок почти нулевой. Как вы знаете, в семиместных столах это и, э, плечи идут куда? вышестоящему. А нижний ряд – это полностью ваша зарплата. С первого партнера идет реинвест. Вы его можете выставить в свое плечо и станете тем самым сократите количество приглашенных партнеров. Со второго партнера – это 1000 идет в накопление. С третьего партнера – 1000 идет на баланс для вывода. С четвертого у вас идет переход за 2000 во второй стол. Первый идет в накопление, второй идет в накопление. С третьего партнера – вы возвращаете 2000 на баланс для вывода получаете, а с четвертого вы идете переход в третий стол. Первый партнер, второй партнер, третий и четвертый партнер. Каждый партнер вам принесет на баланс по 5000. И плюс у вас реинвесты, 4 реинвеста идет за спонсором. Первый стол. Вот вы прошли с огромным количеством партнеров и на балансе всего лишь заработали 23 тысячи. Это вам решать, идти на эту а, на эту площадку или не идти. Фабрика клонов а, Макси. Вход составляет 10 тысяч. Семиместные, как я уже сказала, в матрицах идут вышестоящие плечи. А нижний ряд – это уже ваши заработки. Первый партнер приходит – это реинвест. Ринвест выставляете сюда в это свое плечо и хотя бы здесь займите. Этими партнерами, эти два партнера закроют вам ваше реинвестное место. Второй партнер в накопление, С третьего партнера вы получите 10 на баланс для вывода. С четвертого – вы уйдете за 20 тысяч во второй стол. Первый в накопление, второй в накопление, а три из третьего получите 20 тысяч. А с четвертого это первый 20, второй это 40, и третий партнер 60, и у вас автоматом активируется за эти третий стол за 60 тысяч. Каждый партнер с нижнего ряда вам принесет на баланс по 50 тысяч 50 50 50 50 и от каждого вашего партнера будут реинвесты к вашему спонсору на первый стол по броне спонсора каждый партнер будет обратно возвращаться к своему спонсору на первый стол вот такая вот у нас фабрика клонов макси кто любит семиместные столы то пожалуйста Здесь за один круг, одно бизнес ваше место, один зарабатывает 240 тысяч.